Привет! С возвращением! Почему это произошло? Независимо от того, предвидели вы это или нет, чувство одно и то же. Ты разбит в дребезге. Вы чувствуете, что ваше сердце разбито на множество кусочков. Жизнь преподносит много непредвиденных несчастий. Хотя переживания могут быть похожими, каждая боль – это личная. Травмирующие события из вашего прошлого могут оставить вас ранеными. Со временем они принимают форму самой эмоциональной раны. Как физическая рана, она всегда находится в вашем сознании. Ты заботливый и чувствительный ко всему, что может его снова повредить. И та же самая чувствительность часто заставляет вас еще более уязвимым. Вот семь признаков эмоциональной раны. Давайте учиться все вместе, хорошо? Во-первых, ты легко плачешь по пустякам. Проливаете ли вы эмоциональные слезы вместе с вымышленным персонажем, которого вы читаете? Есть ли такая вещь, как слишком часто или слишком много плакать? Некоторые люди плачут, читая грустную книгу или смотреть видео с детенышами животных, в то время как другие плачут только на похоронах. Если у вас когда-нибудь были слезы на собрании или громко рыдал в кинотеатре, возможно, вы задавались вопросом, нормально ли это. Установлено, что женщины плачут в среднем 5,3 раза в месяц, а мужчины плачут в среднем 1,3 раза в месяц. Плаксивость обычно ассоциируется с депрессией и тревогой. Это эмоциональное состояние увековечивает, когда вы были эмоционально ранены в прошлом, сознательно или подсознательно. В результате даже простой намек на что-либо то, что вызывает эмоции, может вызвать слезы. Во-вторых, вы теряете интерес в вещах, которыми ты раньше наслаждался. В какой-то момент в своей жизни большинство людей потеряют интерес в вещах, которые раньше их возбуждали. Эмоциональная боль, однако, доводит эту потерю до предела. Становится невозможным получать удовольствие от вещей, которые когда-то вызывали волнение. Ваша эмоциональная боль делает даже удовольствие похожим на задачу. Твой мир пропитан серой, и у тебя, похоже, нет сил, необходимых для этого, чтобы поднять кисть. В-третьих, вас легко раздражает поведение людей. Раздражительность – это угарный газ эмоциональных загрязнителей. Никто не любит конфронтации, но вы можете убегать от этого только так долго. Гнев играет свою собственную роль. Как прямой, так и косвенный гнев, или пассивный, предназначен для того, чтобы сообщить что-то важное. Чего вы действительно хотите, так это установить контакт и быть услышанным. Но когда речь идет о гневе, результат часто бывает прямо противоположным. Агрессия в любой форме – самое большое препятствие к эмоционально-интеллектуальному общению. Люди часто думают, что пассивно агрессивное общение – это как-то лучше или приятнее. Это не. На самом деле, на самом деле все может быть еще хуже. Если вы ищете настоящую и значимую связь и взаимопонимание с другим человеком, вам нужна лучшая стратегия. Быть сострадательным к самому себе и выяснение источника может помочь вам спуститься вниз, когда ты чувствуешь себя на взводе. Будьте сострадательны к себе. В-четвертых, вы чувствуете себя никчемным и безнадежным. Как вы можете повысить свою самооценку? Можете ли вы заработать это тем, что вы делаете? Счастье достигается не только вашими достижениями. Самооценка, основанная на достижениях, это псевдооценка и не настоящая вещь. Чувство собственной никчемности часто связано с чувством безнадежности и незначительности. Такие чувства часто возникают обычно из-за жестокого обращения или травмы, или трудные ситуации, которые представляют угрозу для самоощущения человека. Точное определение причины, стоящей за этими искаженными мыслями, может помочь вам понять и устранять факторы, способствующие низкой самооценке. Номер пять. Ты продолжаешь воспроизведение плохих воспоминаний в твоей голове. Ваша голова заполнена одной единственной мыслью или цепочкой мыслей, которые просто продолжают повторяться и повторяются и повторяются. Процесс постоянного обдумывания одной и той же мысли, то, что имеет тенденцию быть грустным или мрачным, называется размышлением. Ваша история эмоциональных или физических травм заставляет вас поверить в это. Размышляя, вы получите представление о своей жизни или проблема, с которой вы столкнулись. Как когда мяч катится вниз по склону, легче остановить размышляющие мысли, когда они впервые начинают катиться и имеют меньшую скорость, чем когда они со временем набирал скорость. Это помогает определить ваш триггер и найдите отвлечение, чтобы прервать свой мыслительный цикл. Например, позвонить другу или члену семьи, выполняя работу по дому, читаете книгу или прогуливаетесь по своему району. Это помогает противостоять натиску мыслей. Номер 6. Ты чувствуешь слишком много, пока не оцепенеешь. Эмоциональная рана также может вызвать то, что называется апатией. Эмоциональная боль вызывает у вас эмоциональную перегрузку до такой степени, что вы оцепенеете. Это форма самозащиты от будущей боли. Апатия – это чувство, но это также и отношения. И, к сожалению, это безразличные отношения, безразличие, безразличие, отстраненность и бесстрастие. Эмоциональная боль отнимает у вас так много энергии, что ты чувствуешь себя вялым, почти слишком парализован, чтобы действовать, и, конечно же, без желания сделать это. Вот почему апатичных людей легко идентифицировать своей пассивностью. Ваш интерес к противостоянию жизненным вызовам серьезно скомпрометирован. Тебе просто больше все равно. Чтобы победить этот застой внутри, вы должны быть готовы взять на себя обязательства за то, чтобы дать этой апатии бой всей ее жизни, даже несмотря на то, что кажется, что для этого потребуется гораздо больше энергии и усилий, чем вы способны. И номер семь. Вы чувствуете себя невежественным и застрявшим. У вас когда-нибудь были моменты, когда вы чувствовали себя в ловушке или беспокойно, Где жизнь, в которой ты живешь, не кажется чем-то особенным? как жизнь, которую ты хотел, как будто на автопилоте, совершая движение, но чувство неудовлетворенности. Ваши инстинкты подсказывают вам встряхнуться, смени работу или отправляйся в этот отпуск. Но это обеспечивает лишь временное, а не постоянное решение. Вместо этого решение лежит внутри. Пополняя свой образ мышления о событиях, может действительно помочь открыть новые перспективы и уменьшить и страдания, и беспокойство. Важно покончить с этим, с вашим негативным восприятием себя, который мешает решению проблем. Если вы нашли это видео полезным, обязательно нажмите кнопку «Мне нравится» и поделитесь этим с теми, кому нужно это услышать.